Всем привет, и сегодня мы рассмотрим костюм Дракулы. Ну, вернее, его более-менее похожую копию. И первым делом посмотрим на то, как он умеет бегать. Так, кажется, я забыл упомянуть про невидимые стены. Чего-чего? Парень, ты только что начал обзор, и уже пошли косяки. Ладно, не злись. Лучше поздоровайся со зрителями. Всем здорово! С вами Дракула. Замечательно. А теперь предлагаю наведаться в этот бар и... Все, ребят, с меня пиво. Ты что, уже бухаешь? Это нехорошо. Это совсем, это совсем нехорошо. Пиздец, доспехи просто сломаны, потому что ты их ни хрена не чинил. Ну ладно, на сегодня это, пожалуй, все. Всем до встречи. Подписываемся на канал, ставим лайки. И, конечно же, делимся этим видео с друзьями. Я лучше пойду выпью. Я, я так не могу вообще. Следующий обзор, похоже, появится после моего выхода из запоя, потому что после просмотра такого ролика, знаете, ребят, тянет только на это, честно.